Дорогие друзья, подписчики, всех приветствую, вы попали на канал Акигай, и нас с вами недавно стукнуло 300 тысяч Я от всего сердца вас благодарю за то, что вы меня смотрите, за то, что подписываетесь, за то, что поддерживаете и проявляете активность Огромная вам благодарность за такую цифру Итак, давайте начнем наш анализ Сделаем мы сегодня быстренький разбор и начнем мы с Total. Общая рыночная капитализация криптовалют. Здесь капитализация дошла до золотого сечения 0.618 и реализовала потенциал головы и плеч, который мы сами здесь отмечали. То есть мы сами говорили про цифру 750 миллиардов, в итоге капитализация дошла до 760 миллиардов. То есть наша цель полностью реализовалась. И что это значит? То есть потенциала для понижения в краткосрочной и среднесрочной перспективе более не осталось. Поэтому, вероятнее всего, мы увидим здесь консолидацию, длительную консолидацию с дальнейшим откатным движением вверх примерно до. Одного и э, двух триллионов долларов Но учите, что уровень это не одна котировка Поэтому здесь мы можем стоять немножко выше или ниже наш, нашей отметки, которую мы с вами проговаривали То есть потенциально мы можем сделать вот такое вот движение Зайти в область поддержки и вот так вот здесь стоять какое-то время А потом откатиться вверх Далее Total 2, капитализация альткоинов Цель наша практически реализовалась Здесь мы отмечали котировку 400 миллиардов В итоге цена дошла до... 430 миллиардов Предупреждаю, что капитализация альткоинов Может спуститься еще немножко пониже То есть здесь золотое сечение находится На котировке 390 миллиардов Поэтому альткоины могут еще немножко просесть Я вижу здесь примерно вот такое вот движение но, естественно, с такой же консолидацией и дальнейшим откатным движением вверх примерно до 650 миллиардов. А теперь самый главный вопрос. Будет ли скам USDT Тезера, это стейблкоин с самой большой капитализацией? А давайте с этим вопросом разберемся. Естественно, если данный негативный сценарий произойдет, то это очень сильно и очень больно ударит по криптовалютному рынку. Давайте посмотрим, что у нас происходит. То есть капитализация Тезера довольно сильно падает. Сильно и стремительно. Мы упали с 83 миллиардов до 66 миллиардов долларов. Теперь давайте попробовать найти на истории такое же падение, такую же ситуацию. Пролистываю график немножко левее. И э, такое же падение примерно мы видим в данном месте. Обратите внимание, что здесь мы видим такое небольшое ускорение. Вот здесь вот. Далее восходящий боковик и движение вниз. После движения вниз длительный боковик и движение вверх. Теперь посмотрим, что это были за даты. Это у нас был... Сентябрь, октябрь и ноябрь 2018 года Теперь найдем то же самое на биткоине Я немножко поубавлю освещение, какие-то неполадки Вот так вот, надеюсь проблем не будет с просмотром Итак, на чем остановили? Сентябрь, октябрь, ноябрь 2018 года Это у нас данное место, смотрите Здесь мы видим поджатие, сейчас я нарисую Поджатие и дамп вот это самое движение Обратите внимание, что как на капитализации USDT мы здесь видим консолидацию с дальнейшим движением вверх То же самое То есть в том случае такая ситуация указала на дно рынка Теперь посмотрим, что у нас происходит в данном месте, в нашем месте, в текущей ситуации Мы видим, сейчас я нарисую, мы видим ускорение, опять-таки подобие восходящего боковика и движение Вниз Теперь обратите внимание, что произошло на графике биткоина. А, произошел тот же самый дамп до 20 тысяч долларов. То есть на фоне дампа мы с вами а, по капитализации спустились вниз. Я в телеграме сделал вот такие вот картиночки. Смотрите, это первая ситуация, то есть наша ситуация, которая сейчас имеется. Это вторая ситуация в 2018 году. И вот цифрами я пометил. То есть здесь мы видим дамп и образование одна, вот здесь вот. И здесь мы видим дамп. При этом до этого была длительная консолидация, здесь была длительная консолидация, здесь была длительная консолидация. Кто-то видит э, в данной ситуации негатив в том, что капитализация эта падает, я же вижу в этой ситуации позитив, поскольку данная ситуация может указывать на образование дна, глобального дна рынка. Ну естественно вопрос, возможен ли скамью из детей? Конечно же возможен, в криптовалютном рынке возможно вообще все, э, такой сценарий изучать нельзя, но тем не менее в него очень слабо верится. Слухи в интернете ходят, но мы с вами уже давно говорили про диверсификацию стейблкоинов, не храните свой кэш в криптовалюте в разных, а в одном стейблкоине, храните в разных стейблкоинах, например, в DAI, в USDC, в BUSD и в USDT, я уже давно такую концепцию использую, лично что я сейчас сделал, у меня большая часть в USDC, далее еще одна большая часть в DAI и меньшая часть в USDT. Я держу USDT чисто для покупки, потому что я уже привык покупать через USDT. Как только ситуация с USDT будет более-менее стабильна, то есть я увижу, что ситуация стабильна, я опять-таки поровну распределю свои стейблкоины. Стейблкоин да, это децентрализованный стейблкоин, но все равно у меня есть какие-то небольшие опасения, поэтому я держу там меньшую часть, чем в USDC Хотя в USDC могут просто заблокировать Ну, везде есть свои плюсы и минусы Просто распределяйте свои стеблкоины по разным местам и все Естественно, если USDT скоманется, то это очень сильно и очень больно ударит по криптовалютному рынку И я в этой ситуации тоже вижу позитив, поскольку это нам даст намного более выгодные точки входа Вместе с кем USDT вся криптовалюта очень сильно просядет И это нам откроет выгодные точки для покупок У меня всего лишь два варианта Либо криптовалюта полностью исчезнет, либо мои цели реализуются Соблюдаем риск менеджмент. Я потерять могу всего лишь 100% отложенных средств, а получить в несколько или в десятки раз больше. То есть я готов к полной потере средств. Именно поэтому я вкладываю только ту сумму, потери которой никак не повлияет на мою жизнь. И я продолжаю покупать криптовалюту на 100 долларов каждый день. Все покупки я публикую в Telegram, Ссылочка будет в описании. Подписывайтесь и смотрите. Также там публикую кучу разных постов с анализами и так далее. Итак, что касается биткоина, если мы предположим, что это у нас формируется глобальное дно, то глобальное дно формируется естественно постепенно и довольно длительное время. Открою я недельный таймфрейм, например, здесь глобальное дно формировалось. Давайте посмотрим, сколько. Здесь мы видели дамп и глобальное дно формировалось у нас примерно 140 дней. 140 дней после этого мы пошли на повышение. Далее здесь глобальное дно формировалось. После дампа примерно 200 300 дней То есть в любом случае цена очень длительное время будет находиться на глобальном дне И это будет очень-очень скучный период на рынке Зато это хорошая возможность для постепенного накопления наших активов Лично я планирую в период дальней консолидации накапливать, естественно, криптовалюту и торговать а, Торговать в краткосрочной и среднесрочной перспективе На фьючерсах, на форексе и так далее Чтобы у меня было еще больше средств на покупку криптовалюты И, возможно, я покажу свою торговлю, буду показывать торговлю Мы вернемся к старым долларов временам, когда я показывал торговлю онлайн если хотите, я могу это сделать. Далее, криптовалюта Ethereum. То же самое, мы с вами реализовали потенциал головы и плеч и дошли до нашей цели, которую мы здесь отмечали. Это цель в районе области поддержки 800-1000 долларов. Криптовалюта Solana. Здесь мы еще не реализовали потенциал головы и плеч, но Solana при этом выглядит довольно сильно. Обратите внимание, что, к примеру, на биткоине здесь мы видели очень сильный дамп. На эфириуме также мы здесь видели очень сильный дамп. Но на фоне этого дампа посмотрите, как падает солана. Здесь нет никакого дампа, здесь просто есть неспешное падение. И солана выглядит довольно сильно. Но при этом потенциал до значения 15 долларов остается. Это потенциал головы и плеч. Я напоминаю, что мы с вами уже давно проговаривали, что данная консолидация, там, где у нас образовалась 4 волна, служит хорошей а областью для набора позиций, для набора покупок. Но предупреждаю, что ниже спуститься мы можем. Примерно до значения 15. И теперь меня интересует трон. Трон на фоне падения всего рынка криптовалют просто стоит на одном месте. И... Данная ситуация мне напоминает ситуацию с Луной. Когда все падало, Луна стояла на одном месте. С Троном происходит то же самое, поэтому будьте осторожны. У меня в портфеле все активы упали, но Трон стоит на одном месте, там просадка полностью нулевая. Плюс ко всему сейчас происходят разные атаки, поэтому будьте с Троном осторожны. Ну что, друзья, пишите комментарии, оставляйте вопросы, примерно на первые 100 комментариев я отвечаю, остальные просто читаю. Выражайте свое мнение и так далее. Всем желаю всего самого лучшего, подписывайтесь кстати, на телеграм-канал, ссылочка будет в описании. Подписывайтесь на этот канал, нажимайте на колокольчик. Всем желаю всего самого лучшего, всем профита, побеждайте и всем пока.